Парламентский урок от Фарида Мухаммедшина. В Казанском федеральном университете почтили память Василия Лихачева. Я хотела сначала говорить о его там, ну, о нем как о ученом, но поняла, что присутствующие здесь приглашенные люди, они лучше знают его. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Сабина Гасанова. Исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский принял участие в заседании Совета по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан. Обсуждались вопросы сохранения культурного наследия, реализации стратегии развития культуры Республики на период до 2030 года, а также вопросы развития образования и подготовки кадров. Знание законов в повседневной жизни является необходимостью и обязанностью каждого гражданина страны. 25 марта в лице имени Лобачевского прошел парламентский урок под названием «Я гражданин. Мои права и обязанности».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 25 марта в стенах Казанского федерального университета выступил доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Карпов. На лекции обсуждались вопросы реформ социализма как искусств возможного. Музыка. Елабужский институт провел выездное мероприятие, посвященное как обучению, так и культурному просвещению учащихся. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. В Елабужском институте прошло выездное комплексное мероприятие, организованное Департаментом по молодежной политике КФУ. Кураторы и старосты академических групп в рамках конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» предстали перед жюри со своими открытыми занятиями в номинации «Лучший куратор». К этому празднику мы готовились несколько дней, очень много репетировали, очень много было всяких трудностей, но мы это преодолели. Как показывает практика, такие мероприятия очень сплочают коллектив, Поэтому мы за друг друга очень болели, очень переживали. Затем гости мероприятия смогли полностью окунуться в учебный процесс, посетив три кураторских часа, посвященных различным темам. На повестке дня был знаменитый праздник прихода весны на Урус, который отмечался два дня назад. Студентам подробно рассказали о сути праздника, его истории, а также их познакомили с народными танцами и обычаями. Мы приобщились к традиции, узнали понятия, узнали, что в ЮНЕСКО этот праздник утвержден в 2009 году. Ребята очень старались и национальный. Костюмы, и танцы, и песня, вся эта атмосфера позволила нам окунуться в атмосферу именно традиций. Сразу после официальной части старостам академических групп провели серию мастер-классов, где специалисты департамента рассказали им о важной составляющих их обязанностей – комьюнити-менеджменте, тайм-менеджменте и креативном мышлении. Это поможет им научиться правильно расставлять приоритеты и распределять свое личное время, чтобы увеличить продуктивность труда. Рассмотрели такие вопросы, как организация учебного времени, рабочего времени, совмещение этих двух деятельностей, ну и а также рассмотрели шаги к эффективному тайм-менеджменту, эффективному распределению времени в течение дня, недели, месяца. Айдар Нурмиев, Елизавета Газизянова, Универ -Ньюз. В главном здании Казанского университета прошла научно-практическая конференция, посвященная 70-летию со дня рождения Василия Николаевича Лихачева. О том, как она проходила, смотрите в следующем сюжете. Василий Николаевич Лихачев – профессор, политический деятель и ученый. За свою жизнь успел поработать преподаватель Национальной школы права Республики Гвинея БИСАУ, а также в Университете Республики Мадагаскар. Окончил Казанский федеральный университет, и память о нем хранится в стенах «Альма-Матер» до сих пор. Аудитория номер 338 была отремонтирована и теперь носит гордое имя Василия Николаевича. Надеюсь, что вот сегодня те гости, которые присутствуют э, в аудитории, которая посвящена... Э, Василия Николаевича Лихачева, имени Василия Николаевича Лихачева. Это не просто дань памяти нашему великому земляку, не просто дань памяти ученому, государственному деятелю, но это действительно вот тот формат, который позволяет всегда помнить о человеке, потому что вот отдельные какие-то такие фразы, даже аудитории, они напоминают о том, что вот здесь, в стенах Казанского университета, жил, творил действительно великий человек великий государственный деятель и великий педагог. Проникнуться атмосферой памяти к профессору, правоведу и просто замечательному человеку пришли студенты и преподаватели. Каждый выступающий говорил искренне, от сердца, открывая слушателям не только профессиональную часть его жизни, но и личную, зачастую недоступную для людей. Ну, у нас раньше была 326-я, так приятно все это видеть. Какое-то волнение охватывает. В молодость свою возвращаешься. Меня пригласили на научную. Я хотела сначала говорить о, его, там, ну, о нем как ученым, но поняла, что присутствующие здесь приглашенные люди, они лучше знают его как ученого. Я его знаю больше как супруга, как однокурсница. Конференция проходила при поддержке Казанского федерального университета и Дипломатической академии МИД России, чтобы почтить память великого ученого и политического деятеля. На нее пригласили тех, кто работал и учился с Василием Николаевичем, чтобы рассказать новому поколению обо всех его заслугах. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. В стенах инженерингового центра Набережночелнинского Челнинского института Казанского университета прошел выездной комплекс на обучение для кураторов и старс академических групп. Все подробности смотрите далее.